Итого, что мы обсудили. Быстрый и легкий успех, конечно, возможен. И, конечно, это законно. И, конечно, это возможно везде, всегда и с, каждым, и с каждым из наших слушателей, кто для себя его выбрал. Почему он не случается? Потому что мы сами себе его не позволяем. Мы программируем себя на неуспех, на неудачу, на наказание. Из-за чего мы это делаем? Из-за того, что внутри нас есть определенные капканы, есть определенные установки, есть определенные внутренние догмы, не дающие нам право себе позволить удовольствие и радость от этой жизни. Я правильно понимаю, чтобы все вот эти капканы и вот эти все вещи условно... В, скрытии, в них разобраться. То есть самому этого делать не нужно. Есть специальные люди, специалисты своего дела, которые вам помогут разобраться. Или это можно как-то самому сделать. Но у нас есть на канале, кстати, диагностика, по которой можно пройти, и стоит пройти для того, чтобы узнать, в каких конкретно капканах а, застрял каждый. Uh -huh. Вот у нас уже на сегодняшний день огромное количество пройденных диагностик. А, то есть у каждого из нас есть какие-то, их всего 12, но какие-то из них являются прямо вот особенно в моменте. Иногда за обострение. Зимой у меня такие капканы, а лет у меня такие Капканы. тут вообще много связей бывает, есть смысл пройти диагностику. И зная, еще раз, самая важная, наверное, мысль сегодняшнего эфира, мы управляем тем, что мы осознаем. Если мы это осознаем, мы знаем, мы можем, мы готовы с этим справиться. Если мы не осознаем, то это просто разматывает нас на негативные эмоции, которые мы считаем большим плохо. И изучая свои капканы, изучая себя, мы уже каждый раз делаем вот этот маленький шажок к быстрому и легкому успеху.